Друзья, это очередное Немиркин видео. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – помочь каждому изучить психологию в доступной форме. Итак, давайте начнем. Депрессия – одно из самых распространенных психических заболеваний в мире. Она может заставить вас потерять всю энергию и мотивацию к чему-либо, негативно повлиять на ваш образ себя, а также на ваши отношения с другими людьми. Вот почему так важно помнить, что вы не одиноки, и что вам помогут и поддержат, если вы в этом нуждаетесь. Хотя обращение за помощью и лечение – это первый шаг к выздоровлению, путь к нему может показаться медленным и трудным. Откуда вы знаете, что вам действительно становится лучше? Каждый день может казаться вам настолько похожим, что вы не сможете заметить разницу. Не волнуйтесь. Сотрудники Psych2Go подготовили список из семи удивительных признаков того, что ваше психическое здоровье улучшается.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 Вы можете легко взорваться при виде других людей или вас раздражают даже самые незначительные пустяки. Это происходит потому, что раздражительность часто сопровождает депрессию, поскольку она является проявлением вашего внутреннего чувства разочарования и беспомощности. Поэтому признак того, что вам становится лучше, это когда вы обнаруживаете в себе больше терпимости и терпения, чем раньше. Второе, Гигиена и уход. Есть ли изменения в вашей личной гигиене? Один из признаков того, что вам становится лучше, связан с вашей ухоженностью. Сначала это может быть незаметно, но однажды вы можете заметить, что выглядите лучше. К вашей коже вернулось обычное сияние, а глаза не такие угрюмые. Это не перемена, которая происходит в одночасье, а результат того, что вы постепенно возвращаетесь к себе. Номер три. Работа по дому, которую вы когда-то откладывали. Вы уже начали просматривать свой список дел, которые вы так долго откладывали? Часто, когда вы находитесь в депрессии, вы чувствуете усталость и утомление. Отсутствие энергии и мотивации что-либо делать может привести к тому, что многие ваши планы отходят на второй план. Поэтому, если в последнее время вы все чаще и чаще исключаете задачи из своего списка дел, это может быть признаком того, что ваше самочувствие улучшается и становится лучше. Номер 4. Интерес к деятельности. Вы снова начали рисовать или танцевать. Еще один признак улучшения состояния, когда вы начинаете возвращаться к своим хобби и интересам. В состоянии депрессии вы можете обнаружить, что слишком устали и лишены мотивации, чтобы заниматься тем, что вам раньше нравилось. Ваша мотивация к хобби, общественной деятельности и достижению целей может снизиться. Поэтому признаком того, что ваше психическое здоровье улучшается, является то, что вы начинаете чувствовать воодушевление и мотивацию, чтобы вернуться к своим интересам. Пятое. изменение в аппетите. Стали ли вы в последнее время есть больше, а может быть меньше? Изменения в вашем аппетите могут означать, что ваше психическое здоровье улучшается. Если вы испытывали потерю аппетита, когда находились в подавленном состоянии, признаком улучшения состояния может быть внезапное появление более привлекательной пищи и улучшение аппетита. С другой стороны, если вы заметили, что у вас появилась склонность к перееданию, когда вы находились в депрессии, признаком улучшения может быть обретение большего самоконтроля и сдержанности, когда дело касается еды. Номер 6. Улучшение концентрации. Можете ли вы дольше концентрироваться на работе? Депрессия влияет на исполнительные функции, в частности, на способность принимать решения и концентрацию внимания. Хотя антидепрессанты назначаются пациентам с тяжелой депрессией, Исследования показали, что они не улучшают исполнительное функционирование или другие когнитивные навыки, а лишь помогают улучшить настроение. С другой стороны, при лечении методом решения проблем и когнитивно-поведенческой терапии вы можете начать замечать улучшение концентрации внимания и способности принимать решения. И номер семь – улучшение самооценки. Стали ли вы добрее и нежнее к себе? Один из самых жестоких аспектов депрессии заключается в том, что она влияет на ваше представление о себе, увеличивая ваши недостатки и заставляя вас верить, что вы ничего не стоите, некомпетентны или недостаточно хороши. В свою очередь, эти негативные мысли поддерживают вас в депрессивном цикле. Но когда вы начнете восстанавливать связь и сострадать себе, ваша самооценка возрастет, что позволит вам увидеть себя в лучшем свете. Хотя в данный момент может казаться, что это не так, депрессия не длится вечно.